Сейчас мы с вами приготовим блины из зеленой гречки. Чем они хороши? Тем, что они идут без глютена, без яиц, без муки. Зеленую гречку, замоченную на ночь, нужно промыть от слизи и можно оставить прорастить. Мед, соль, сода. Будем гасить ее в соке лимона и растительное масло. В блендер засыпаем зеленую гречку. Соль и мед. Далее вода. Сейчас мы с вами погасим соду, соки лимона и отправляем в блендер. Также добавляем растительное масло и снова перемешиваем в блендере. Переливаем смесь в удобную посуду. Я использую силиконовую лопатку. Она очень удобна, чтобы достать всю смесь из блендера. Смазываем маслом. Получились вот такие у нас блины. С виду они ничем не отличаются от простых блинов. Разница только в том, что здесь нет яиц, нет муки, ну и, конечно, и глютена нет. Поэтому они будут максимально полезнее, чем простые блины. Если хотите, тесто можно немножко разбавить водой и блинчики получатся еще немножко потоньше. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!